Так, ну что, я в эфире. Если меня видно, слышно, дайте, пожалуйста, обратную связь. Отлично. Итак, друзья мои дорогие, сегодня у нас тема «Страх, паника. Почему выгодно быть гибкими?». Что нужно делать, когда у нас проблемы, которые мы не можем решить? Что нужно делать, когда возникают непредвиденные обстоятельства? И что нужно делать, чтобы решить? Я сейчас параллельно вещаю в Фейсбуке и в Инстаграме. И мне было очень бы... Понятно сейчас, если бы вы в Фейсбуке ответили, как меня слышно и видно ли меня. Сегодня у нас будет тема про то, почему выгодно быть гибким, как работать, справляться с паникой, что такое война и почему она происходит. Шесть видов оружия и управления людьми. Я бы сегодня хотела, чтобы вы были, были на связи в Фейсбуке тоже. Но вижу, что в Фейсбук у меня почему-то не получается запустить поэтому поэтому что-то тут у меня не получается ладно значит надо потренироваться с фейсбуком так ну посмотрю еще раз нет, что тут у меня не получается? Хотела на бизнес-страничке провести. Ладно, тогда загружу на Facebook отдельно. Итак, уважаемые друзья, сейчас в Украине началась война полная, по полной программе. Я сейчас нахожусь в другой стране. Благодаря инфобизнесу, которым я занимаюсь уже более 10 лет, я могу себе позволить быть в разных странах и жить там, где я хочу. И вот сейчас, конечно же, у меня болит душа, что пишут дома, что происходят взрывы, провокации, идет бомбежка, и не только востока страны, там, где оторвали, отжали восток и людей депортировали. Ну, конечно, россияне говорят одно, Украина другое, средства массовой информации говорят третье, каждый, каждый пишет о своем. Но я говорю о том, как, что происходит, как убивают наших людей, как российские войска, уже восемь лет ведут войну на Украине, в Украине, правильно сказать, как э, эта война из гибридной превращается уже в полномасштабную. Э, и сейчас, сейчас я буду говорить о том, что же делать людям, которые находятся в такой тяжелой ситуации, когда происходит страх и паника. Ну вот сейчас э, идут взрывы важных объектов идут обстрелы, люди гибнут. Мои родные и близкие пишут мне, что очереди на заправках, там, где еще не бомбят, что в магазинах выгребается все. Это обычная реакция людей, когда надо выживать. Так вот, почему выгодно быть гибким? Я сейчас говорю, у меня мороз по коже, потому что я вчера провела третье занятие трехдневного интенсива, все правда, о звездных коучей, для коучей, для психологов, врачей и людей, которые помогают другим людям. Почему важно быть сильным, гибким и быть, быть личностью, настоящей личностью. Я вчера проводила это занятие, честно вам скажу, вот, вот через, ну, собрав все свои силы, потому что тут вот больно и, и, и это понятно. Так вот. Скажу вам так, как опытный человек, бывалый человек, я была в ООН почти год, в бывшей Югославии, это был 1994 95 год, и я прекрасно понимаю, что такое смерти, не, на... <coughs> не из картинок, не из Ютуба, не из телевизора. Я прекрасно понимаю, как в эти годы у нас в нашей стране был, были кровчучки, так называемый, был кризис экономический. Я, как никто другой, понимаю, как, что происходит в мире, ну, например, была на Кипре, проводила тренинг. После тренинга поехали, один день поехали на Южный Кипр, другой день поехали на Северный Кипр. Значит, на Южном Кипре стоят блокчейны, вот эти чек, чекпоинты, где проверяют, потому что тур, турки отяпали часть этого Кипра, и заходят в форме и проверяют документы. Мы проехали и дальше пошли уже смотреть там, достопримечательности исторические. В следующий день мы поехали на Северный Кипр, там, где э, часть Кипра оттяпали англичане. И там стоят э, военные и пропускают только по... Туристов покуп, пропускают через определенную проверку документов. Да? То есть вот так. Э, дальше. Э, была в Иерусалиме. Мы уехали... Э, с того места, где стоял наш автобус, взорвался, взорвался, взорвалась маршрутка, ой, ну, бусик с туристами. А мы 40 минут как оттуда уехали. То есть, понимаете, вот в мире все равно что-то, все что-то все равно происходит. И войны происходят в том числе. Поэтому сегодня я вам, как человек, который понимает, что такое... Информационно-психологические операции, человек, который немножко разбирается в управлении людьми, потому что я не только психолог, психотерапевт, я еще работала в серьезной структуре и серьезно изучаю вот, вот все то, что происходит в мире, с частью психологии людской, с частью их блоками, ответственности, безответственности. Ну, в общем, сейчас об этом. Так вот, люди так устроены. Что в последние годы, в последние десятилетия у нас уже все есть то, чего не было когда-то, когда мы только развивались. Да? Войны были, нас загробастали, нас убивали, истязали и сильный подавлял слабого. Последние десятилетия в мире более менее произошло происходит уже. Такие изменения, когда у нас есть еда, одежда. Нам не надо стоять в очередях за одеждой, не ждать в очередях машины, чтобы их купить. У нас, слава богу, в большинстве стран все есть для того, чтобы мы жили счастливо. Казалось бы, да? Но почему тогда... Спасибо и вам большое за то, что присоединяетесь и пишете. Почему же тогда, когда всего полно... Почему тогда происходят войны, например? Значит, последние годы, я сказала уже, у нас все более-менее хорошо в мире, у нас все есть. И войны, и эпидемии, и пандемии, друзья мои, производятся для того, чтобы ненужную часть населения просто уничтожить. И оставить только тех, кто в состоянии... Вырабатывать ресурсы, чтобы те, кто стоят у власти, могли обогащаться. Да. Так вот, скажу вам про шесть видов оружия. Существует шесть видов оружия. Это данные ФСБ России. Я об этом иногда говорю в своих материалах. И я... Это открытые данные, это никакие не секретные. И эти данные из данных ФСБ России. Преподаватель читал лекции своим студентам. Как-то я нашла это в Ютубе. И эти данные сейчас я вам расскажу. Готовы? Пишите в сердечки, что там какие-то, и я вам расскажу. Так вот, слабые старается убежать, спрятаться, зайти в ступор, в страх. Сейчас будем дальше говорить о том, как же работать со своими страхами смерти, страхами паники, об этом как психолог расскажу позже. А сейчас расскажу вам э, обычную психологию, что слабый боится и убегает, сильный догоняет и его съедает. Поэтому в мире существует, вот уже развитом мире существует очень много социальных, э, социальных проектов, где слабых поддерживают, где слабых лечат, и на этот счет люди настолько расслабились, что они ожидают, что им кто-то даст. Вот эта тема бедных, несчастных, больных, понятно, что надо помогать. Люди настолько привыкают, что вот это им кто-то должен, что они забывают, что важно думать об этом самому. И поэтому, учитывая вот этот аспект, многие пытаются реализовать вот это чувство. Я помогаю людям, я даю им бесплатно, я им вот, -вот потому, что это выгодно. Таким образом, психологи-коучи, специалисты, которые сейчас меня слушают, для них в основном я вещаю, ну, в принципе, и для всех, что когда вы так, вы множите вот эту безответственность у людей. Так вот, в это чудесное время, когда так много хорошего, развитого, есть столько доступа к ресурсам, люди почему-то, не хотят развиваться. И поэтому существуют вот эти вот виды оружия, про которые я сейчас вам скажу. И вот когда э, вы поймете, что происходит и почему так происходит, вы начнете, может быть, думать, почему, э, например, российские власти раскручивают... Э, такую зомбирующую, дезинформационную такую политику для людей, которые готовы, готовы убивать друг друга и идти на Украину, брат на брат. Сейчас я об этом буду дальше говорить, как это выглядит, что вы понимали. И поэтому, когда гибкий человек, думающий человек, он знает, что развиваться нужно самому, идти и трудиться над своими Мышцами, над своими мыслями, над своим, работать со своим здоровьем. Он ищет способы, превозмогая трудности. Он сам это ищет, потому что есть два пути развития – пороговый и ступорный. Пороговый – это который шаг за шагом, а ступорный – это когда все, дальше некуда, а что делать? Так вот, разумный человек понимает, что смысл жизни в развитии. Что нужно делать, делать? У тебя сегодня есть тысяча долларов, тебе нужно стремиться получить 1200, 1300, 500, потому что так развивается жизнь, Даша. И так развивается человек. Если у тебя есть здоровье, береги его, делай, работай над собой. Если ты уже разъелся по каким-то причинам, там есть психологические причины, есть просто уже человек, его понесло, там болезни развиваются, значит иди... И работай над собой, бери бесплатные материалы, но волевыми усилиями усилиями прорабатывай, чтобы у тебя получился другой результат. Если у тебя не получается, значит идешь и платишь. Платишь кому-то, кто тебя проведет к результату, правильно? Так вот, гибкий человек это гибкий элемент системы, потому что существует система, в которой людьми управляют. Если люди сами не гибкие, ими управляют. Поэтому гибкий элемент системы управляет системой. Он просто понимает, что происходит в мире. И если видит, что прогноз показывает, что будет дождь, то он возьмет зонтик. Вот почему люди, которые в Луганске, Донецке узнали про то, что происходит, что идет, надвигается, что там будет. Они вовремя уехали, забрали свои бизнесы, приехали в другие страны. Я такими общаюсь в разных странах. Они уехали в Россию, в другие страны, в Украину. Но вот, кстати сказать, просто дальше, это когда буду озвучивать виды оружия. Вот, кстати сказать, когда общалась с людьми, которые приехали из Донецка, из Луганска в Украину, они говорят, слушайте, так у вас тут в Украине оказывается нормально, можно жить и бизнес вести. И он понимает, что он оговорился. А я-то понимаю, что на подсознание там давно уже вкладывалось, что, будучи в Украине, живущим в Украине, там давно велась информационная борьба и война. Так вот, те, кто понимают, что будет дождь, они берут зонтики. Ну а те, кто остались, не хотят уезжать из своей страны, из своей земли, они будут действовать, плакать, кричать, их будут убивать, их будут на них воздействовать. Вот сейчас дали им по 10 тысяч рублей, типа их э, из Донецка, из Луганска, типа их, э, как там, короче, вывозят, как это называют, не назвали в России. На самом деле это депортация, просто депортируют людей. Мужчины, которые остались, которые еще там остались, их мужья, и такие вот их просто заставляют идти на войну, с собственным народом, с Украины, в которой они живут. Ну и к чему это? А к тому, что люди безответственные, они не понимают, что происходит, и не хотят брать ответственность за свою жизнь. Ну это так, лирика, да? В то же время мы перейдем к тому, чтобы понять, а как же работать со страхом? Вот с этим, когда тебя бомбят, когда рядом рушится, когда на глазах убивают, и когда уже война приходит к тебе. Об этом чуть дальше. Пока я хочу, чтобы вы знали, понимали, что вот эти шесть видов оружия – это, внимание, и эти шесть видов оружия, управления людьми, существовали, существуют и будут существовать. И когда вы будете понимать это, вы будете правильно задавать свои вопросы и вовремя правильно грамотно действовать. Итак, биологические виды оружия – еда, ГМО, вирусы кто понимает о чем я единички в чат пожалуйста идеологическое оружие кто ты хохол и с этим ассоциируется там жадные там тупые там что там в голову убивали шаровары да это одна часть, ну как лыжи еще трудолюбивые, веселые, открытые, радостные и так далее, да? Но мы говорим сейчас про то, как вбивают. Жиды, ну евреи, как нам вбивали, это же иде, это, это идеологическая, это идентификация людей. Если брать пирамиду нейрологических уровней, то кто я? Я мама, папа, я врач, там, есть, ну, там, разные субличности. И вот туда же относим и по части принадлежности к какой-то культуре, расе, да? Значит, хохл, эти, кацапы, пьянь русская, невежество, скупость, примитивность шароварная украинская, да? Недоукраинцы, и понеслась. Но дальше я вам покажу про информационный вид оружия. И вот информационный, он уже получается, это вообще отдельный вид оружия. И вот вы видите, что с, по с помощью развитого интернета те люди, которые управляют нами, они что делают? Они, понимая, что люди хотят, чего они боятся, они, естественно, втыкают их в головы. И, соответственно, вот этот вид информационный, он является сегодня одним из главных. Вы заметите, как началась у нас пандемия так называемое. Как нам создали условия, как там противочумные костюмы, а люди настолько боящиеся и бестолковые, что они не стали перепроверять и искать знания. Спасибо большое за ваши сердечки. Они настолько не стали перепроверять эти знания и не искать их. В том же Ютубе, в Гугле, от специалистов, которые в этом разбираются, от вирусологов, академиков, врачей, толковых. А закинута была информационная война для того, чтобы люди включились в что? Страх, невежество, безответственность. Посмотрите фильм Плутовство 1997 -го года. Или хвост виляет собакой. И вы поймете, как информационная война, информационно-психологические операции, как они влияют на наши тупорылые, извините за мой вот такой прямой язык, за наши такие вот бестолковые мозги. Потому что люди не хотят думать. Они носят эти намордники, они согласились с этими намордниками. Они же вдыхают в, свое, в свои испражнения, грубо говоря. Мы выдыхаем продукты распада, и мы же их вдыхаем. Вы это понимаете? Даже не будучи врачом, даже не их посадят в тюрьму, оштрафуют, что они там умрут. От чего они умрут? И это рассчитано на нашу стадо, на нашу стадность. Исторический вид оружия. И вот здесь, смотрите, что выкапывает, как будто бы из... Как будто вот надо уже нажать на кнопочку в этом в бочке сливном, а они вытаскивают. Ну и, например, вот я осматриваю, как ведется информационная война, война в том числе на истинное. Историческом. Вспомнили про Петлюру, вспомнили про Бендеру. А все, что у нас раньше было в истории, НКВД. Вспомнили про, что там еще? Как, кто кому когда отдал Крым? Кто кому когда? В какие исторические времена? Значит и так далее. И людям втыкают в голову, потому что люди бестолковые, они не хотят думать, кто кому там, когда отжал Крым, кто кому, когда, какие были границы. И люди ведутся, потому что, если говорить про россиян в данном случае, они радуются, когда отжимает их э, Путин, когда отжимает территории и таким образом решает свои амбициозные вопросы, сохранится у власти. Ну, давайте будем честными. А люди этого не понимают. А то, что семьи, родные, близкие пере, за эти годы пере, переплетены, сколько там боли, разводов, сколько там вражды. А потому что мы не хотим думать. Потому что нами управляет кучка людей, которые вот эти виды оружия нам, над нами используют. Понимаете? И вот это исторический... Когда там Бендера и люди бежали с того же Донецка во Львов, я помню, приехала к своей подруге во Львов, они ходили такие немножко поджатые, потому что им там все время показывали в фильме, что там людей режут, убивают. Ну, понимаете, это информационные войны. Смотрите фильм «Плутовство». Фильм «Плутовство» 1997 -го года с, э, с Джастином Джастин Гофман с главным, э, главной ролью. Или «Хвост виляет собакой». И таких фильмов вы найдете целую кучу. Для чего это все Для того, чтобы люди, которые живут, чтобы это быдло, как они считают, можно было им легко управлять. И вид оружия военный. Когда все виды оружия уже использованы, то тогда уже идут в бой, бой э, вооружения. Итак, называю еще раз биологический вид оружия управления людьми, Идеологическое. Да, биологический еда, ГМО вирусы, идеологический кацап, жид, э, хохол. Э, дальше информационное вид оружия, исторический военный это пятый вид оружия. А теперь внимание. Будьте, пожалуйста, внимательны и будьте, пожалуйста, сейчас адекватны. Шестой вид оружия из данных ФСБ это мировые деньги что такое мировые деньги пример один день отдачи один миллион который отдается на какие-то войны катаклизмы два миллиона зарабатывается кому выгодна война да да да Сейчас я не буду вам тут все рассказывать, вы умные, сами разберетесь. А теперь смотрите, в этот век, когда всего столько развивайтесь, любите, радуйтесь, развивайтесь, еще раз, развивайтесь, иначе вас мокнет, вас заставит развиваться. Если не болезнь, так война, если не война, так какая-то катаклизма, просто ваша задача быть осознанными. и когда вы понимаете, что все эти виды оружия принимаются, применяются по поводу вас, то задумайтесь каждый раз, а кому это выгодно? Почему я так эмоционирую на это? Меня это касается? Мне это сейчас как помогает достичь моих целей? Заработать денег для семьи? выздороветь там, я не знаю, что-то еще, у каждого своя должна быть цель, потому что если у вас нету своих целей, вам навяжут цели те свои за счет вас, чтобы их решить. Понимаете? Поэтому если вы понимаете, что в мире происходят вот эти шесть видов оружия, которые нами управляют, и если вы уже чуть-чуть продвинутые люди, то вы будете понимать что это ваша мироответственность быть такими, ну, скажем так, неразвитыми, что ли. Виноват кто-то, виноват этот. Нет, мои дорогие, это ваша зона роста. И поэтому, когда я говорю, что психолог, коуч, эксперт помогающих профессий должен быть личностью прежде всего сам, личностью, понимаете, они вот вчера работала с одной умной красивой женщиной. У нее, она только думает о закрытии своих горизонтальных целей. Поесть у нее все есть. Спрашиваю, зачем тебе развивать свой экспертный бизнес и помогать людям тем, которые хотят помочь себе? Она назвала это, ну не сильно ей это надо, потому что у нее и так хорошо. У нее есть кушать, где жить, у нее есть квартиры, у нее есть там деньги какие-то. И она любит помогать людям за маленькие деньги. Потому что что? Она не хочет расти сама, потому что нужно же дальше расти. Это уже вертикальные цели. Сейчас об этом дальше. Как работать с, с паникой и со страхом. На, в конце я об этом скажу, практику дам. Она сама не хочет расти, ей так все хорошо. А зачем ей? Полторы-три тысячи она заплатил, ей заплатили, она дала человеку таблеточку. Она, по сути, обманула того человека. Она обманула клиента, потому что клиент приходит получить не только разрешение с ситуацией, а клиент бессознательно понимает, что вы поможете ему изменить его жизнь. Ну вот в том полном объеме, который он хочет. Научит вас, научите вы его пошаговым действиям, где выработаются новые навыки, и вы станете другим. А вы, человек, обманываете. Вы даете ему за 3000 рублей какую-то э, проработочку, и человека отпускаете. И вы работаете только с запросами. Это обман. Обман клиента, обман себя. Потому что вы сами не хотите расти. У вас и так все хорошо, или же вы боитесь, вы трусите Делать новые шаги, вложиться в себя, взять на себя ответственность, быть, быть обязательным человеком, отвечать за свои поступки, за свои обязательства, долги отдавать и так далее. Понимаете? Поэтому, если сейчас мы говорим про войну в Украине полномасштабную, я с этого начала и этим сейчас завершу, что же делать, когда страх сковывает когда вы знаете, что может наступить смерть. Ведь на самом деле мы все боимся смерти. Правда? Кто сейчас живет в Украине? А поставьте, пожалуйста, единичку в чат. И кто из вас живет сейчас в других странах? И вот те, кто сейчас слушают меня и тупо молчат, знаете, вы относитесь к тем людям, к тому стаду, который берут и не отдают. Вот запомните, вот даже по вот этим эфиром, который я провожу за эти столько лет. Даже вот по этим тренингам, которые я продаю столько лет. Люди, которые берут и не отдают, не отвечают, не пишут отзывы, благодарность или просто любой отзыв. Мне понравилось? Напиши. Мне понравилось. Не годится мне это. Вот напишите. Кто из вас живет в Украине? Поставьте единичку. Кто из вас живет в России? Поставьте двоечку. Кто из вас живет в других странах? Поставьте троечку. И я вам сейчас скажу вещи, которые многих из вас вскроют чуть-чуть, дадут вам силы, а некоторых загонят еще в большую потреблятство. Потому что когда вы просто берете, когда вы не реагируете на то, что происходит в мире, что собой надо заниматься, что в себя нужно вкладывать, то придут такие события, потому что Вселенная дает нам развитие. Понимаете? И если вы не работаете с собой то вас заставят понимаете война кризис болезнь еще что-то и вот когда придет время уходить вам нечего будет сказать понимаете вам нечего будет сказать себе своей душе и своим детям спасибо большое а теперь внимание вот сейчас меня слушают много людей но написали всего три человека почему сами сами ответите. Итак, шесть видов оружия, оружия я обозначила. И эти виды оружия используются всеми нами. Нам всех используют, нас этими оружиями. Потому что когда 8 лет война в Украине, и россияне уже готовы многие идти с оружием, а те, которые которых в мозги промыли киселевские пропаганды, они уже готовы верить в то, что Украина – это их, их не враги. Бляха, с какой радостью! Мы столько лет были вместе. Но эти люди настолько тупые, простите меня, что они готовы верить этой пропаганде. Понимаете? И те люди, которые сейчас э, готовы идти на войну и поддерживают Путина, это как у Гитлера было. Когда тот отжимал по чуть-чуть страны, и, и страна радовалась. А потом, когда их самих начали, и чем закончилось, это вам история. Так, на всякий случай. Но сейчас о, о психологии, о личностной силе. Что же нужно делать, когда пришел страх? Вот я сегодня, вчера и сегодня у нас вели уже военное положение. Идут взрывы, идут идет, объекты, взрываются. Сколько это будет длиться, мы не знаем. Сейчас вообще все непредсказуемо. Хотя можно предположить, потому что главная идея – это мировые деньги. И я не исключаю, что все там со всех сторон там все замешано. Ну, сейчас не об этом. Важно, что же делать нам с вами, которые попали под эти обстрелы, под эту боль, под этот страх. Ну, во-первых, я сегодня подумала о том, какие у меня есть страхи. У меня сейчас свои есть переживания. Но я с ними поработала. И я представила себе, и вам рекомендую, представить, что, что, что это уже произошло. Что вы умерли, вас убили. Да, допустите это. Допустите. Это на уровне чистой психологии уже говорю. И представьте себе, что... Да, пришло время. Мы все когда-нибудь умрем. Вы это знаете. Кто-то умирает два годика, кто-то не родился, кто-то прожил пять лет, кто-то десять, кто-то двадцать. Мой сын прожил 28 восемь лет. С вечера разговаривал со мной по телефону, а утром трубку не взял. Отец ушел из жизни внезапно, в 62 года. Мама вот ушла, ну мама, правда, прожила больше. То есть мы с вами все знаем, что мы умрем. И вот часто люди не хотят даже представить себе, они не допускают той мысли, что они могут умереть. Так вот представьте себе, что вы завтра умрете что вы можете умереть любой момент. И вот теперь, когда вы представили, что бы вы сделали? Поблагодарили своих родных и близких. Прошлись по своему пути, что вы сделали хорошего. Поблагодарили себя за свои ошибки. И потом, вот сейчас, вот когда вы сделали эту практику, допустили это, выдохните, вот, просто выдохните. А теперь возвращайтесь здесь и сейчас и думайте, что вы можете сделать, что вы можете сделать прямо сейчас. Собрать тревожный чемоданчик, если еще не собрали. Написать, пока работает интернет и связь с своим родным и близким, слова благодарности и признательности. Поблагодарить тех, кто охраняет вашу землю, военных. Что может сделать человек, который не в силах изменить то, что происходит в мире? Он просто возвращается здесь сейчас и думает, а что я могу сделать сейчас? И вот я подумала о себе, ну вот, разрушат мой дом, например, а, заберут мою машину, а если останется моя жизнь, то я просто буду дописывать книги, которые я начала, в электронном варианте есть книги, в печатном их нет еще. Я просто допишу свои книги. Это сделаю то, что мне так хочется оставить след после себя, как можно лучший, как можно светлый. Вот почему, когда идет война, люди не знают, что делать, и они живут в панике, потому что они не понимают, что если не война, так другой способ заставит их задуматься чтобы эту жизнь праздновать, радоваться, любить, быть щедрыми на любовь, на добрые слова, не хитрить, быть открытыми. Войны для того и существуют, чтобы очистить людей от того хлама, от той жадности, страхов, которые у них есть. И если вы сами не понимаете, что вот эти шесть видов оружия биологическое идеологический информационный исторический военный и мировые деньги существуют эти виды оружия управление нами существует если вы не понимаете что нами всегда управляли и будут управлять то как быть гибким элементом системы в этой своей системе если вы не можете ее поменять Именно поэтому эксперт своего уровня в своем направлении, я считаю, должен быть настоящей личностью, человеком, который постоянно движется вверх, проходит определенные трудности, помогает другим также двигаться вперед, а не обманывать людей одноразовыми консультациями, там, денежные потоки. Это все хорошо, это работает. Только человек, который не берет ответственность за свою жизнь, не развивает свою голову, не проходит постепенные, постоянные трудности, потому что есть два вида вверх и, два вида развития вверх и деградация. нет устояния на месте, запомните. Если у вас все хорошо, и вы не движетесь вверх, один прекрасный момент, вам вселенная что-то подкинет. Болезнь, стресс, войну, в конце концов. И чем больше таких людей, которые расслабили свои булки и надеются на то, что за них что решат, тем больше найдутся такие люди, которые сумеют управлять вот этими, которые хотят только пожрать, поспать, провести подобных и больше ничего. Именно таких подкупают, чтобы делали сейчас взрывы в Украине, диверсии. Кого нанимать? Кто, кто, кто в состоянии взять деньги и пойти сделать взрывы? социопаты, жадные, завистливые. Так было всегда, во все времена, вот этих вот предряг. Поэтому только вы сами решаете, в какой стране вы живете, чем вы занимаетесь, что вы делаете, как вы развиваетесь. Потому что если вы живете не в России и в Украине, а живете в других странах, но вы тоже русскоязычные, раз меня здесь слушаете, значит, у вас там тоже есть проблемы, и вы это знаете. И там тоже есть тоже шесть видов оружия, управления людьми. И если вы не являетесь гибким элементом, если вы не умеете думать и понимать, что происходит, и что можете вы конкретно сделать, то вас заставят. Заставят таким образом, что вы захотите думать, захотите но ну, а не захотите вас просто уничтожить. Конечно, у каждого своя судьба, своя дорога, понятное дело. Но <смех> быть умным, разумным и двигаться все время вверх это наша с вами задача. Поэтому, когда паника, когда страх, когда идут взрывы, достойно умереть это тоже поступок. При этом послушайте видео в записи, кто не успел, кто присоединился, я его сохраню. Мы все умрем рано или поздно. Одно дело, как мы умрем, что мы после себя оставим и в каком уровне сознания мы приходим к концу своей жизни. Я надеюсь, вам это видео было полезно, а тем, кто хочет прийти на консультацию и какой-то страх, панику убрать детально помогу вам разобраться на консультации. Консультация будет бесплатная за отзыв. Хороший, качественный отзыв, не просто спасибо большое. А отзыв — это значит анализ сделать. Анализ, что было полезного, и что, как вы будете применять. Я веду людей к осознанности. Моя миссия — помогать людям становиться сильнее, увереннее и прокачивать себе внутренний стержень. И проверка на вшивость происходит у нас каждый день. И если человек ее не видит, эту проверку на вшивость, и не идет выше, не, не стремится поднять доходы, увеличить здоровье, улучшить, там, да, улучшить отношения, то его затягивает какой-то... И если люди не слышат таких подсказок, то придут другие подсказки, которые придут и нагрянут так, что мама не горюй. Спасибо большое, Ярослав. Всем вам, друзья, большое спасибо. Если было полезно видео, поставьте какие-то значочки, чтобы я понимала. Видео оставлю в записи. И материал назывался «Страх, паника, война, почему выгодно быть гибким» и «Шесть способов управления людьми». Всех вам благ. Пока-пока.